Некоторые называют тело нирманакая, нирвана с остатками, вероятно, на основании того, что это род нирванического состояния, в котором сохраняется сознание и форма. Другие говорят, что это одно истрекая трех тел, способное принимать любую внешнюю форму для проповеди буддизма, мысль Эйтели. Далее, что это воплощенное аватар божества, напротив. Оккультизм утверждает голос Бесмолвия, что слово «нирманакая» это буквально означает «трансформированное тело», является состоянием. Это форма адепта или йога, входящего или выбирающего это состояние после смерти, предпочитая его «дхармакая» или на состоянию нирван. Он поступает так, потому что это последняя кая навсегда, отделяет его от мира формы, дарует ему состояние эгоистического блаженства, в котором не может принять участие ни одно живое существо, и адепт тем самым лишается возможности помогать человечеству даже девам. Но как Нерманакая, человек покидает свое тело физическое и сохраняет все другие принципы, кроме комического, поскольку в течение жизни он навсегда подавил его в своем естестве, и он никогда не возродится в его посмертном состоянии. Таким образом, вместо того, чтобы уйти в эгоистическое блаженство, он выбирает жизнь, самопожертвование и существование, которое окончится только вместе с жизненным циклом, чтобы иметь возможность помогать человечеству невидимым, однако самым эффективным способом. Таким образом, Нермонакайя, не является, как принято считать, телом, в котором Будда или Бадхисатва появляется на земле, но воистину тем, кто, будучи хутухту или хобилганом, адептом или йогом в течение жизни, стал с тех пор членом того невидимого общества, которое всегда защищает и охраняет человечество в пределах допускаемых кармой, часто из за духа Дела, самого Бога. Нирманакая всегда является оберегающим, сострадательным, поистине добрым гением, ангелом для того, кто достоин его помощи.